Российский триллер 2018 года. Компания друзей хочет встретить новый год в необычной обстановке на пике заснеженной горы. Во время подъема на фуникулере происходит отключение электричества. Друзья остаются висеть над пропастью, а холод наступает. Я бы не стала сравнивать этот фильм с замерзшими, потому что общего здесь только нарушение в работе подъемника. Герои картин ведут себя диаметрально противоположно, а ведь именно поведение и поступки рождают каждую историю. Молодежь показана не с лучшей стороны, каждый пытается спасти свою драгоценную шкурку любой ценой. Смотреть на это неприятно, хотя я не уверена, что в реальной жизни ситуация отличалась бы от срежиссированной. Положения спасают красивые виды гор и стойкое ощущение, что холод забирается под кожу. В целом, неплохой напряженный фильм успешно передавший атмосферу страха и отчаяния.